Реализуется это обычно следующим образом. Для проверки на устойчивость нам надо разделить нашу выборку на две части. Выборка обучающая и выборка экспериментальная. Вероятностным образом. Для этого мы создаем вероятностную переменную. Обычно ее называют RAND. В SPSS это следующим образом реализуется. Analyze, а, Transform, Compute Variable. Справа мы находим группу функций случайных распределений. Берем распределение Бернули, ставим вероятность 0.5, чтобы поровну разделить. И запускаем. В моем случае получилась вот такая вероятностная переменная. Почти поровну разделились значения. Дальше запускаем снова логистическую регрессию. И помещаем переменную RENT в окошко Selection Variable. Здесь можно задать RENT равно 1 или RENT равно 0. Это не принципиально. Что у нас будет обучающей выборкой, что будет экспериментальной выборкой. Сюда мы помещаем все наши предикторы. Также заходим в Options для того, чтобы выставить число итераций 1000, поскольку иногда логистической регрессии не хватает выставленных по умолчанию 20 итераций. Следует отметить, что в отличие от линейной регрессии, логистическая основана не на методе наименьших квадратов, а на методе максимального правдоподобия. Это принципиально другой метод, даже не метод, а класс методов. Это итеративные методы, поэтому нужно следить, чтобы число итераций было достаточным. Как узнать, достаточно или нет? Покажу чуть дальше, continue, ну, кстати, здесь, видите, здесь я могу только 999 поставить, но в синтаксе я могу поставить большее число, и обязательно сохранить остатки, нестандартизованные и стюзенизованные, continue, запустил. Что я вижу? Я вижу в блоке 1, что мне потребовалось всего 43 итерации, 43 меньше, чем 99, но больше, чем 20. О чем я и говорил, 20 могло бы не хватить и не хватило бы. И вот таблица, которая показывает на обучающей и экспериментальной выборке качество модели. На экспериментальной качество ниже, но тем не менее выше, чем 50% по ненаполненной категории. Думаю, это можно счесть достаточным уровнем устойчивости.